Все, свет починила, все нормально. Ну что, ребят, я оставляю вас праздновать Хэллоуин. Да, давай, Аня, иди уже. Да, пока. Вам выключить свет? Ну да, конечно, мы же гадать будем. Ну все, я пошла, пока. Все, ушла. Ну что, будем духов вызывать? Давайте. Гадать начнем? Ой, мама, что это? Опять, видимо, свет сломался. Может, не отключила? Нет, она же оставила нам этот синий свет специально. Чтобы в темноте не сидели. Ребят, тут что-то не так. Ой, мама, чек погас. Ой, эй, ну и что, что они без меня справляют? Ой, что за звуки? Аня из дома ушла. А у ребят там что за звуки? Чего они раскричались? Ой, Джек опять загорелся. Что происходит? И свет опять включился. Но не весь. О, лампочка загорелась. Что такое происходит? Вот, и вторая лампочка включилась. Фу, свет есть. А где Эйвен? Он же только что был тут. Ой, папа пропал. Иван, ты где? Это все ты виновата. Может духи? Мы же хотим. пришли и украли Эйвана. Что делать? Так, Эйвана нигде нет. Давайте по порядку. Мы собирались при помощи тарелок вызвать духов. Аня ушла и вырубился свет. Слышите звуки? Что это за звуки? Эйвана нигде нет. И звуки какие-то странные. Но сегодня же Хэллоуин. Вдруг духи сами пришли и украли моего Я тоже его смотрела. И там все нечестно. Она показала и рассказала, что мы с Эйвеном гоняли Алису. А ты вообще ее боишься? А Юми типа с ней такие друзья. Ну, почти так же и есть. Нет. Мне кажется, Аня не совсем правильно все сказала. Может, подписчики рассудят? Это видео вышло сегодня. Вот пусть подписчики пойдут его и посмотрят. Аня сказала, что они с Юми стали друзьями. Алиса! Юмичу, че? Давай играть. Ребята, София считает, что Алиса и Юми слишком подружились. Аня это в новом видео рассказала. И София не согласна. Давайте вы после этого ролика пойдете и посмотрите его. И скажете. Они тебя любят и считают тебя классной. Они говорили, что имя дурацкое. У тебя хорошее имя. Алиса. Красивое имя? Они говорили, что голос дурацкий. У тебя самый лучший голос на свете. Потому что я собака. Ну ты не собака, но я тебя люблю. Собака. Ну ладно, будь собакой. Собака. Хорошо, Алиса. А ты меня любишь? Мы с тобой друзья, да? Друзья? Да, давай быть лучшими друзьями, я тебя буду защищать. Поняла? Ладно. Посмотрите на них, они еще и спят вместе. Как щенок может дружить с котенком? Они же разные загадка кто отгадает загадку и напишет ответ в комментарии получит от нас сюрприз короче ссылка в описании я считаю они не должна была показывать такие отношения котенка и щенка это неправильно не обращай внимания на них алиска а где же тогда эйвен -то, хватит давайте подумаем лучше как нам найти Эйвена мне кажется раз его забрали духи мы должны погадать как и планировали и задать духам вопросы как найти Эйвана да попросить у духа в подсказку или ответ зачем они его забрали тарелки у нас есть теперь нам нужна вода и свечи и кажется помощь Ани. Не переживай Юми мы, мы освободим Эйвана надеюсь Воду надо налить в тарелки и капать туда воск. Аня тут оставила воду, чтобы если что-то свечки. Значит, вода у нас есть. А горящие свечки есть в Джеке. Надо позвать Аню, чтобы она помогла. Попросим Аню нам погадать. Только не говорить, что мы потеряли Эйвен, но скажем, что он ушел погулять. Да, то Аня расстроится. Мы просто попросим ее погадать. Да, типа у нас все хорошо. Ну, все, тогда я пошла позвать, Аню. Мы сейчас вызовем духов, и они нам ответят на наши вопросы. Да, и вернут нам папу. Вот тебе и Хэллоуин, да, Алиса. Ну что, Алиска, перестала обижаться. Да, да, перестала. Ну хорошо. Аня, помоги нам погадать. Погадать? Да, нам нужно. А вы же уже вроде гадали Нет, мы не успели А где Эйвен? Он ушел, не хочет гадать А как мне вам помочь? Ну ты будешь наливать воду в тарелку и капать туда воск Ладно, хорошо, только давайте тогда Алису со стола уберем Алиска, будь где-нибудь тут Скоро, сегодня им понадобится моя помощь, но они еще об этом не знают Так, ну давайте разольем в ваши тарелочки для гадания водичку А водичка вкусная? Да, и правда вода вкусная? Девочки, ну не пейте ее Ну мы это да, надо проверить. Надо, чтобы вода была хорошая для духов. Ладно, понятно. Думаете, духам не все равно? Выключай свет и капай из этой свечки воск в наши блюдца. Гадание начинается. Это мое. Моя подсказка. Мое предсказание. И то, что сказали духи именно мне. Все, иди, ань. Ну хорошо. Слышите, какие странные звуки? Это духи пришли. Они формируют мое предсказание. Оно готово. Да, я слышу эти звуки. Теперь они и формируют. Теперь мое. Интересно, что они мне подскажут. Я надеюсь, духи отдадут на моего, моего любимого брата, мужа Миши и папу Юмичу. Предсказания готовы, девочки. Ань, на а свет. Вам помочь? Нет, не надо. Ладно, я пошла. Так, Юми, смотри, это было в твоей тарелке. Похоже на лапку. На костяную лапку. Что это может значить? Может быть надо все сначала посмотреть подсказки? И они сложатся в общую картинку? Да, давайте. Алиса, как думаешь? На что похоже Мише на предсказания? Мне кажется, оно похоже на еще одну лапку. Вроде бы. Может быть это правда две лапы? Одна точно похожа на лапу, а вторая какая-то непонятная. Может все-таки это не лапа? Надо добавить к этому мое предсказание. На первый взгляд Софиша на предсказание не похоже ни на что. Но на самом деле мне кажется это похоже на голову с двумя глазами. Надо все это соединить. Да, давайте объединим все эти подсказки. Получилось голова с глазами, шея, страшное тело. Это похоже на какое-то зловещее существо Но что это за существо? Какой-то страшный монстр с огромной рукой Этой лапой он исцапал нашего Эйвона Хоть я и собака, но я очень похожа на кошку А кошки проводники в мир духов Может быть мне попробовать провести вас в мир духов? Алиса! Что? Я не хочу тебя потерять, поняла? Ты мой единственный друг, понятно? Я аккуратно Ну ладно, давай попробуем Я проведу вас в мир духов Духи, духи. Зачем вы украли Эйвона? Духи, отвечайте. Ну что, как там? Они отвечают? Пока молчат. Аккуратнее. Дух лопаук, отдай нам Эйвона. Девочки, вы серьезно поверили, что что-то получится? Смотрите, голова монстра лопа, рука треснула. Точно, ничего себе. Может сработало? А что теперь делать? Девчонки, а что это вы тут делаете? Вы что, уже погадали? Без меня? Ну вот, я опять все пропустил. В общем, свет погас и я ушел его чинить. И починил. А мы думали, тебя духи украли серьезно. Ну вот. Ну, я, я думала, что починю свет и вернусь. О, мой собачий бок. А мы уже тут перепугались, духов вызвали. Подсказки у них требовали. Хотели тебя освободить. А ты свет уходил чинить. Даже лопарук треснул. Так я не поняла, это все было или нет? А как же звуки? Ну, я там шумел немного. Свет же чинил. Вот тебе и Хэллоуин. Оставь лайк, если ты не редиска. Искаешь мне подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты Возможно, возможно, возможно. Он наше видео вдруг попадет. Юна, старейся.